доцент кафедры экономической статистики РЭУ имени Плеханова. Ольга Лебединская назвала способ остановить распространение коронавируса в России в беседе с РИА Новости. По ее словам, ситуация улучшится, если региональным властям удастся сдержать распространение вируса на местах. В противном случае ситуация может выйти из-под контроля, предупредила эксперт. Лебединская обратила внимание, что в России на тысячу человек приходится 0,29 заразившихся. При этом в США этот показатель равен 2,31, во Франции 2,3, в Италии 2,96, в Испании 4,23. Но у нас особая ситуация, около 70% заболевших находятся в Москве и Московской области, подчеркнула она. Ранее вирусолог, академик Ран Феликс Ершов назвал условия завершения пандемии коронавируса. По его словам, пандемия пойдет на спад после того, как вирусом заразятся 70-80% популяции. Он отметил, что здоровые носители, которые его разносят, в настоящее время выполняют функцию естественной вакцины. Ученый добавил, что если коронавирусом не заразится большинство населения, то при неблагоприятном сценарии может начаться вторая волна эпидемии. Оставляйте свои комментарии. Подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр.